Так, друзья, с нами Владимир Шарман. и у нас к нему три простых вопроса. Владимир, скажи, пожалуйста, чем изи-бизи выгодно отличается от других проектов? Коротко, прям буквально в двух словах. Во-первых, своей идеи и миссии. Это коротко, да? Во-вторых, мы предоставляем возможности абсолютно любой целевой аудитории, возможность адаптироваться в современном мире абсолютно любой целевой аудитории. И это все еще фиксируем с помощью современных технологий на блокчейн. То есть предоставляем безопасность процессов и предоставляем некую защиту интересов тем людям, которые придут сюда то есть у них гарантированно экспертные знания они получают, гарантированно. То есть мы наладили такую систему, чтобы у нас было интересно экспертам выступать, с одной стороны. И со второй стороны, люди, находясь в этом сообществе, являясь партнерами этого сообщества, гарантированно получают привилегии. Привилегии самое одно, одно из мы другие просто мы не лучше не хуже мы просто другие мы приготовили свое собственное пространство мы впервые делаем пару вещей которые никто никогда не делал то есть мы создали свое вне конкурентное пространство. пространство да, благодарю а, второй вопрос человеку который включился сейчас или хочет активно включиться в действие, какие самые базовые простые действия ему стоит начать и а, а, самому действовать и а, дублицировать это все а, глубину в команду? Ну, во-первых, он должен сюда а, прийти пустым стаканом. Что это означает? А, это означает, что человек готов, голодный до знания, готов учиться. Это первое. То есть, он не может прийти сюда со своими рекомендациями, как его научить, он тогда не готов. К обучению. То есть это первое. Человек должен прийти сюда с пустым сосудом, амбициозным, позитивно настроенным человеком. То есть негатив здесь не работает. Вот эти три параметра, если они у него есть, с чего он начинает? С изучения базовых принципов. То есть мы сейчас речь идем, ведем о ком? О студентах, ведем речь о преподавателях, ведем речь о инвесторах или ведем речь о MLM системе у лидерах, то есть, скорее, это MLM. MLM-система, MLM -система, да? да? То есть, у нас есть бонусная программа поощрения, где изнутри стимулируется развитие нашего сообщества, и мы применяем систему MLM. Действительно, это так и есть. И вот, чтобы стать успешным в этой системе, у нас есть базовые навыки. Вы просто приходите и выполняете инструкции, пошаговые инструкции, они у нас тоже есть. Шаг за шагом выполняете инструкции, все. То есть, прикрепившись к какой-то команде, вы учитесь создавать свою собственную команду. И именно этим способом и передается а, а, опыт. Вы хотите создавать команду, вы хотите быть успешными, но сначала вам надо вступить в чью-то команду. Здорово, благодарю. Ну и последний вопрос. Если у тебя амбициозные цели, на каких основных вещах стоит сфокусироваться сейчас на ближайшую квартал? Которые, вот, на тех процессах, которые происходят в рамках изи Уточните вопрос. Ну, скажем, всегда можно включиться в, вот, в некий процесс, который тебя затянет, но результатов иметь не будет. В любой компании, в любом сообществе происходят какие-то мероприятия, либо рождаются какие-то инструменты, сфокусировавшись на которых, можно достичь максимум, максимум пользы, максимум результата. И вот я знаю, что у нас с летом будут некие дополнительные мотивационные инструменты, которые помогут достичь этого результата. Ну, на самом деле все очень просто. Зависит от того, что вы себе, приходя в наше сообщество, какую цель вы себе ставите, да? вы ставите задачу именно выбрать правильную стратегию развития бизнеса, быструю, правильную и быструю, да. И второй момент, если люди, которые уже воспользовались этой стратегией прошли этот путь. Да? Это очень важный момент. Вот. У нас есть система, которая уже была отработана, и мы ее включаем с 1 э, июня на 3 месяца, 90 дней, вот прям вот классика дней. В течение 90 дней, следуя этой системе, каждый день, каждый день участвуя в этой системе, вы построите очень себе большой рычаг в нашем сообществе, в большую организацию. Следуйте этой системе и все, там будут конкретные инструкции, как это двигаться. У нас есть стратегии, которые быстро позволяют за короткий промежуток времени разворачивать большие структуры. Владимир, благодарим. Всего доброго.